Я выныривал, и меня стрельнул охотник с ружья. Мне дробью разбила маску и попало в глаз. Я не знаю, буду ли я видеть на этот глаз или нет, но, уважаемые охотники, будьте аккуратны. Это все произошло внезапно, и предугадать такую ситуацию невозможно было. Так что, друзья, сейчас мы едем в больницу, мы будем смотреть глаз, потому что в глаз попали стекла и, наверное, дробь, не знаю. Состояние хреновое, но буду держаться, там будет видно. Главное, чтобы глаз был целый. Так что, ребята, аккуратней, берегите себя. Увидимся позже, пацаны. Всё, давай.